Здравствуйте, уважаемые слушатели! Итак, я делаю второе, второе видео по поводу использования иммуномодуляторов. Потому что на сайтах, на медицинских сайтах и значит, ко мне в личные сообщения стало приходить очень много вопросов об очень странном поведении их собственного организма. То есть, каким образом, что происходило? Ну, допустим, у кого-то начинает вдруг появля появляться субфибрильная температура. Что такое субфибрильная температура? Ну, это где-то 37-38 градусов. То есть, температура такая, ну, казалось бы, она не повышается. Все правильно, что все то, что выше 36 и 9, это уже не норма. То есть, 37 градусов, это уже не норма. То есть, это вы абсолютно правы, вы совершенно правы, что... Это совершенно ненормальное явление со стороны организма. Почему он повышает свою температуру? И что делают наши люди? Они начинают <связать> простить все, что угодно, лишь бы только помочь, значит, сделать какой-то анализ, чтобы поставить диагноз. Уважаемые товарищи, с тех пор, как я, в общем-то, сама убедилась в том, что даже сдача на гормоны и все прочее наших анализов это полная туфта потому что они не показывают реального состояния организма. Может быть, они его и показывают, но в таком случае нас, медиков, совершенно учат неадекватно толковать вот эти нормальные, якобы, показания организма. Потому что, допустим, тогда, когда я пришла к эндокринологу и сказала, что вот так и вот так я не могу понять о том, что происходит и где, и что случилось, что я за месяц набрала килограмм, 20 килограмм веса, она мне сказала так, она определим кортизол, кортизол оказался в норме, она говорит, вам надо к диетологу. Вот, то есть это, в принципе, это только одно, что э, доктора не хотят даже внедряться в то, что э, происходит с людьми. То есть людей учат, наших врачей учат совершенно неадекватно. Э, то, что, то, что рассказывают врачам, совершенно не соответствует действительности, по крайней мере, физиологии, патологии. По физиологии учат все правильно, абсолютно верно, фармакологию, фармакологии все, что надо. Вот. Но дело в том, что в клинической ситуации, клини... в клинические дисциплины преподают абсолютно неверно. В клинических дисциплинах у нас есть такие так называемые неизлечимые препараты, неизлечимые вернее, заболевания. Которые а, у нас лечат десятилетиями, годами и ставят пожизненный диагноз, также дают инвалидность. Все дело в том, что благодаря иммуномодуляторам такие, такие диагнозы легко снимаются за месяц-полтора правильного приема, и, в общем-то, вам не нужен совершенно никакой врач. Я считаю так, что если у вас появилась какая-то ситуация с повышенной с повышением температуры, с какими-то непонятными проявлениями. Особенно очень часто, очень часто, сейчас обращают внимание, вот прислали, был такой вопрос, что у меня во рту появляются язвочки. Я полощу. Мне уже говорили финистила, мне уже... И говорили и димиксидом обрабатывать, и чем только разводить, обрабатывать, и чем только там не писали. Уже и пил антибиотики, все, язвочки как появляются, так появляются. Как появлялись, так и появляются. Все дело в том, что вот эти вот все особенно, обратите внимание на простудные заболевания. Самый простой тест. Если вы часто страдаете простудными заболеваниями, то есть вы вылечились, все нормально, бац, через месяц опять, то есть, только вылечились. Опять. Вот я говорю, как я в свое время, как я летом ходила с соплями в 50 градусов жары. Вот. Ну, это образное выражение. То есть, 36-25 градусов тепла, все кругом тепло, у меня супли льют. Вот. Это наличие хронических очагов. Но все дело в том, что убиваться и искать эти хронические очаги совершенно не нужно. Почему? Иммунная система организма, она обладает своими собственными резервами, которые могут залечить все что угодно. Но ну, вот объясните мне, пожалуйста, но ну, кошечки и собачки бродячие, они же не ходят по врачам, они же не ищут, они же сами лечатся и сами запускают вот эти механизмы. Я сравниваю с кошечками и собачками не потому, что я, допустим, не знаю как и что, а потому что, потому что природа, мы и природа, человек и природа, мы едины. Все дело в том, что как любой живой организм, дерево, допустим, растение, Животное, человек, любой живой организм, он, он обладает способностью самовосстанавливаться. И не надо бегать ни по каким докторам. Это просто нас приучили бегать по докторам по одной простой причине. Это выгодно. Фармконцерны продают нам ту синтетическую белиберду, которая нас фактически не лечит, а калечит. А сейчас... Благодаря тому, что у нас настоящий, самый настоящий капитализм, у нас теперь фарм-концерны стали строить свои заводы, поэтому, естественно, им же нужен рынок сбыта. Какой будет рынок сбыта? Такой, что поставили страховые компании, страховые компании назначили лечение, то есть врач уже не хозяин сам себе. Врач не будет у нас, допустим, и стоит только врачу назначить что-то не то, он получит по голове и от своего начальства, он получит по голове и от страховой компании. В результате страховая компания просто не оплатит этого пациента, хотя с ним провозились очень долго. Ну и сами понимаете, что врач после этого будет лечить именно так, как надо. Если вас эта ситуация устраивает, пожалуйста, лечитесь по врачам. Еще одна дурацкая манера. Очень многие ходят лечиться в аптеке. Ну что может посоветовать фармацевт? Ну да, вот то принять, то принять, но ну, это фармацевт, понимаете? Ну нельзя спрашивать у фармацевтов, что принимать вот в таком случае. Надо хотя бы спрашивать, вот я допустим, мне очень помогали врачи скорой помощи. Я сама хорошо знаю скорую помощь, я работала в скорой помощи, с седьмого класса ездила. Лечила пациентов и, в общем-то, с мамой по скорой помощи, вот, и бредила скорой помощью, но потом поняла, что ночная работа это не для меня, и, в общем-то, ну, так уж получилось, я стала врачом-стоматологом. Вот, но ну, врач-стоматолог не определил только моего показания к тому, что я буду лечить только зубы, а случилось так, что вот я познакомилась с таким понятием, как натуральные препараты. В 19 веке земская медицина лечила только натуральными препаратами, но в 19 веке люди и ели совершенно другое. Сейчас у нас в моде синтетическая внешность, вы сами понимаете, да нельзя накачанные попы, губы, груди и так далее ну губы это вообще лицо качать, вставлять какие-то туда фильеры, и тогда вот это вот это мне непонятно хотя нужно всего лишь почему женщины больше 45 лет почему у вас появляются морщины на, ли... морщины на лице по одной простой причине гормональная перестройка если у молодой девушки появляются морщины и она начинает пользоваться различными филлерами девушка купи простой бат который отрегулирует тебе гормональный фон растительными препаратами, и у тебя исчезнет и сухость кожи. Как только я выпила капсулу, капсулу БАДА, вот этого гормонального, у меня мгновенно исчезли все морщины на лице, мгновенно. Их просто не стало. У меня было очень много мелких морщин, вот появилось практически мгновенно, в области губ и в области глаз. Это вообще был ужас какой-то, как глянула на себя, у меня был шок. Ничего, все, и губы превратились в нитку. Это говорило о том, что резко наступил вот, вот этот вот сбой. И то, мне тогда было далеко, не, даже не 40. Вот. И я поняла, что здесь надо действовать именно на гормональный фон. И гормональный фон, я отрегулировала гормональный фон вот, как я таким нюхом и чутьем выбрала сразу, вот в каталоге посмотрела, и вот вы знаете, что ты меня, вот сущность опять говорю, моя интуиция опять подсказала, интуиция это наша сущность. вот Мне подсказала именно купить вот этот бат и отрегулировать. Как только я приняла первую таблетку, во-первых, у меня исчезли все патологические симптомы, и на второй день у меня полностью вычистилось лицо, стало абсолютно нормально. То есть я получила нормальную дозу нормальных гормонов. Вот, поэтому гормональные БАДы, это я говорю гормональные БАДы, у нас очень много растений, которые содержат эти гормоны. Ангелика китайская, красная щетка, боровая матка. Их очень много, их бесчетное количество Которое содержит эстрогены Даже пиво, которое делают сейчас Вот это низкосортное, дешевое пиво Она содержит женские эстрогены Так что, девушки, это, конечно, говорит Не о том, что я Вы знаете, что, опять же, я экспериментатор и Я попробовала, думаю, да я попробую Куплю пиво, вот бутылку пива И по... вот черный козел Мне очень понравился, вы знаете, что я выпила бутылку пива Мне стало, о, вернее, не бутылка А стакан, стакан пива Вот этот самый стакан какой-то мне стало так от него плохо что я сказала все что угодно но ну, конечно пивом <поправлять>, поправлять гормональный фон не стоит <свят> Но это был мой просто эксперимент <свят> вот поэтому говорю различные вот эти вот горячительные напитки я уже давно не принимаю мне просто напросто от них плохо они мне просто не идут я уже не принимаю их бесчетное количество времени очень долго и в нашей семье это уже вообще даже не практикуется Поэтому, конечно, конечно, людям с гормональным сбоем я не рекомендую употреблять уж что-что, но употреблять пиво и горячительные напитки. Вот хоть они и содержат эстроген, это я сейчас посмеялась, но это не тот способ, которым поправляют гормональную систему. Очень много растений. Но дело в том, что заваривая травки, заваривая травки вы не поможете себе, если у вас сильный резкий гормональный сбой. Вы... Эм... Даже не восстановите и сотой доли того, что. То есть это нужен бат, Что такое бат, Это концентрированное содержание вот этих экстрактов трав. Вы этого не сделаете. БАДы есть разные. И в общем мы с вами точно так же, как и иммуномодуляторы. Да, они есть растительные. Да, ахинация, вот прекрасный иммуномодулятор. Но если вы будете просто травку заваривать, то никакого смысла в этом не будет. Значит, я вам уже в предыдущем видео, я показывала а, вам, что а, нашими иммуномодуляторы, они разделяются на синтетические иммуномодуляторы. Но ну, медицина ж естественно, синтетическая медицина естественно старается сделать так, что она такая прямо незаменимая, что она тут иммуномодуляторы. Я могу сказать так, можно пользоваться теми иммуномодуляторами, но нужен грамотный врач, который вам грамотно назначит. Нужен врач, который будет знать дозировку, которая необходима вам, а не к тому, что написано в, этом, в этой штуке. Нужно проходить каждый раз обследование, нужно делать анализы, нужно, то есть это такой геморрой, от которого у вас просто распухнет голова, вы потеряете кучу денег, времени, и вы ничего не достигнете. Другое дело натуральные иммуномодуляторы. И натуральный иммуномодулятор, самый что ни на есть простой, это витамин С в натуральном составе. Значит, ну первое, на что я хочу обратить внимание, это я вам тогда показывала в первом, это Be Healthy, вот витамин С. у меня российский стандарт, есть европейский стандарт у Вижена. мне показалось, я считаю, что европейский стандарт нужно применять первым, он, конечно, очень дорогой, дороже, ну где-то три тысячи, половиной тысячи, там тоже он рассчитывается на прием, там 30 таблеток, по одной таблетке в день. Вот, а в этом стандарте 60 таблеток, то есть здесь по 2 таблетки в день, но мне этот стандарт, если честно, не очень понравился, он кислый, вот, и у меня иногда от него побаливает желудок, ну, было такое, что вот кислота вот эта вот, она давала себя знать, европейский стандарт, там вообще, потому что дело в том, что это БАДы детские, там вообще речи о кислоте нет, он очень-очень вкусный, оторваться от него невозможно, но еще раз теперь вам повторяю, будьте очень-очень внимательны с вот этими БАДами, содержащими витамин С. Значит, еще прекрасный иммуномодулятор и все прочее, это универсальные противовоспалительные средства. Что? Это прополис, то есть я могу сказать, что это APV, это прополис, у меня он стоит, я, кстати, не стала его брать, вот забыла. И также универсальные, уни, и универсальные антибиотики, противовоспалительные средства. О них пока говорить не буду. Они лечат абсолютно все воспалительные заболевания, которые есть у нас от ночи половой системы до головного мозга. Я как-то на сайте consmet.ru написала, что вы можете использовать такой-то для обкупирования бронхиальной астмы. И для вообще для избавления от этой бронхиальной астмы его пользуются, можете препаратом Nutrimax. Ну наши профессионалы, ну Консмидиал, особенно Салпчук, с передерженцами и с психиатрами. Психиатры у нас вообще, у них то это э, иммуномодуляторы, им не нужны, у них э, даже сбой иммунной системы это психическое заболевание. Они все лечат своими синтетическими наркотиками. Они посмотрели, они увидели, что Nutrimax – это препарат, который лечит моче мочеполовую систему. Но они не учли того, что растение не разбирает того, что, куда, где и зачем. Что это половая система или... Растение разбирает только одно – оно лечит обменный процесс. А обменные процессы у нас могут быть одинаковые и в мочеполовой системе, Клетки у нас есть везде, у клеток есть осмос, у клеток есть мембраны белковая и жировая мембрана, которые кто пропускает, а кто не пропускает, вот, а, а которые не пропускают. Поэтому эти клетки, конечно, м, ну, вам, необходимо, вам, вам необходимо понимать, что э, натуральное средство... Э, иногда вы можете принимать натуральное средство... Вот, я сейчас вам приведу пример, хороший пример... А оно вам окажет совершенно другое действие. Значит, ну, были проблемы с печенью, были проблемы с пищеварением, поскольку сбросило сразу много большой вес, и, естественно, начался сбой в, сбой в обменных процессах. Черт знает, что началось. И все началось, что у меня обнаружили, спасибо нашим терапевтам, у нас замечательные терапевты, ничего не говорю, я попала в то место, где, и, кстати, вот это место, это далеко не город, это за пределами города, я переживала, когда приходилось ухаживать за родителями и быть именно за пределами города. Вот. Но когда я попала к специалистам, я поняла, что там действительно существуют слитки-самородки. И не совершенно не стоит в городах искать каких-то знающих врачей. На простых приемах в каких-нибудь сельских местностях сидят самородки, сидят слитки золота. Вот. И я в этом убедилась. И там у нас просто золотые терапевты, у нас золотой невропатолог, просто замечательный невропатолог. Вот. Ну, человеческие качества есть, человеческие качества, но вот по знанию, по врачам, и вот спасибо этим терапевтам, они обратили внимание, что у меня трансаминазы увеличились. Хотя пошла к нашему терапевту, она меня убедила, что в два раза повышенные трансаминаза – это норма. Товарищи, не верьте! Точно так же, как уровень сахара в крови 7, это уже высокий показатель. 4, 5 это норма. 6, 7 это уже высокий показатель сахара в крови. У меня выше 4 никогда не поднимался. Вот, слава Богу, хотя у меня было предсахарно-диабетное состояние. Вот, и, значит, начали, начали мы вести борьбу за эту печень. И, в общем, короче, я наткнулась на бессмертник, начала принимать Авесол. Но вот усиленная формула мне пошла просто идеально. Я купила простую формулу, потому что усиленная формула дорогая. Это препарат БАТ и ВАЛАР, вот, но, однако, подошел он мне идеально для печени. Он прекрасно по... Я потом сделала анализы, и трансаминазы у меня пришли в полную норму, вот. Я стала принимать э, Ависол другой, там содержится бессмертник. И что у меня произошло? Мне стало плохо, не могла понять почему. Вот. И поняла, что бессмертник повышает мне кровяное давление. Значит, я долго думала, расстраивалась, думаю, надо же купила бессмертника И просто бессмертника. и это, думаю, надо даже не получается ничего. И вы знаете что? Я нашла другое применение этому бессмертнику. Вот И то же самое весовое, которое мне, кстати, сейчас прекрасно помогает. У меня в духоту, в духоту, у меня очень сильно падает давление. Вот я иду, у меня ноги начинают не двигаться, падает давление, начинает долбить сердце. Как бы пытаясь накачать то, что... вот я прихожу вообще без сил, без всего, принимаешь. На кофеин я садиться не собираюсь. И я однажды села на кофеин, но получила такую тахикардию, что не то, что села на кофеин, а выпила кофеин. Получила такую тахикардию, которую потом еле успокоила. И сказала, что больше не буду. И я нахожу прекрасный вариант. Вот этот ависол с бессмертником, простой ависол. Не усиленная формула, а простой ависол, более дешевый. Я пью именно тогда, когда вот именно духота и я чувствую, что у меня вот я куда-то. Мне куда-то надо идти. Я что-то кидаю в рот, потому что ни в коем случае э, такие препараты для печени не пейте на голодный желудок. У вас появится боли. Сама печень не болит, но у вас будут. Э, будет сокращение этих самых желчных ходов а это очень болезненное состояние и в общем то вам будет очень тяжело с этим справиться придет до того что придется пить обезболивающее поэтому вот такое применение печеночного препарата для печени вот, а я его применяю для, для того, чтобы в жару себя хорошо чувствовать. Заодно и печень у меня будет находиться под контролем. И я сейчас сделала свои анализы, у меня прекрасный трансаминаза и печень работает в порядке. То есть у меня прекратились вот эти вот ненормальные явления. Слава Богу, мне я, я вчера еще обнаружила, что вроде как и вес стоит, а мне вещи становятся велики. Вот, поэтому я обнаружила у себя очень хорошие результаты. Поэтому это говорит о том, что э, вот таким вот профессорам, которые обсмеивают таких, как я, вот, людей, лечащих натуральными препаратами, БАДами, негнушающимися БАДами и нашими отличными навыками, э, отличными открытиями, такими как ВИТОМ, вот они просто высмеивают. Почему? Потому что они отрабатывают те деньги и те места, на которых они сидят. Невозможно быть свободным, э, находясь внутри системы. Я в этой внутренней системе не нахожусь, поэтому я считаю, что в нашу медицину ходить сейчас опасно. Наша медицина никогда не рассмотрит, у вас начинают, вас начинают гонять по анализам. А тем более, когда у вас начинаются такие вот непонятно, непонятно что начинается. Ну, во-первых, ладно, слава богу, если вам назначат бесплатные анализы. Но у нас очень любят назначать платные анализы. Вы начинаете там на иммуны, там сдавать, там какие-то... Зачем? Объясните мне зачем. Итак, вот у нас в руках имеется... Значит, а вот это вот юниор. Препарат Vision Junior это универсальные, это витамины, это детские витамины, но я для себя лучших витаминов просто не нахожу, потому что, во-первых, никаких побочных эффектов, ничего не тяжело, они не тянут, от них не становится тяжело, вот я Нель витамины пила, мне от этих витаминов поначалу было очень тяжело. Потом, когда организм привык, он мне очень хорошо помогал, и, в общем-то, может быть, даже там в НЛ было большое количество. Потому что это детские витамины, а в детских витаминах она заниженная доза. Потому что, понимаете, когда препарат сделан с помощью биотехнологий, когда там сохраняется и химическая формула, и когда в препарате сохраняется и пространственное расположение всех тех витаминов, то витамин действует просто термоядерно. И его не нужна, не нужна большая доза. Другое дело, если вы постоянно находитесь на синтетической медицине, вы зашлакованы, ваши клетки не знают, как избавиться от той дряни, которую вы в них пихаете постоянно, постоянно, постоянно. И, естественно, вам нужна не маленькая вот эта таблеточка, вам нужно таких таблеток 5. Потому что вот тут действительно маленькие дозы, маленькие дозы. И если вы пьете витамином, то вот этих витаминов, ну, там полупаковки надо пить сразу, это точно, потому что тогда выходит какое-то действие. Хотя, в общем-то, если вы принимаете витамины, у вас, ну, как правило, у вас такого эффекта никакого не будет. Но у вас начнут нормально работать обменные процессы. Потому что витамины участвуют и являются катализаторами обменных процессов. То есть, чтобы они шли нормально, вовремя, чтобы вовремя у нас выбрасывались необходимые нейромедиаторы, чтобы они образовывались в первую очередь. Я сделала очень хорошее видео по факту одного препарата. Он тоже БАТ, но он очень нужный БАТ. И, поверьте мне, я сейчас провела эксперимент и поняла, что это очень здорово. Я обязательно следующее видео будет именно о нем. Вот, я обнаружила, значит, поначалу я, кроме Би-Би-Хелси никакой альтернативы я себе не видела. Но дело в том, что BeHealthy надо заказывать, надо заказывать на определенные суммы, там тяжело, ну, так, ну, достаточно докладно получается, тем более. Хочется купить и европейский стандарт. И, в общем-то, заказать его достаточно проблематично. Естественно, я начала искать альтернативу. И я нашла такую обалденную альтернативу, что я просто вот, я не представляю, как я без этого жила. Вот эта альтернатива – это морсы НЛ. Вот такие морсы. Это, вот я показываю, вот это микс морсов. То есть тут шесть видов морсов. Облепиха, черника рябина, черная смородина, а, это самое, что-то еще то там. А, и алоэ. Вот, кстати, алоэ, алоэ я себе купила отдельно. Там есть миксы по 6, а есть и, и индивидуально. Дело в том, что алоэ я просто не могу напиться. Я не знаю, почему, но меня, я как начинаю пить, меня все время не тянет. Вот у меня редко такое бывает. Но у меня все время, вот я хочу, это. во-первых, там обалденный запах. Значит, когда вы берете вот этот пакетик, вот такой пакетик. Я покажу сейчас вам и другие пакетики. Вот такой пакетик вот здесь вот. Когда вы берете эти пакетики, то не заваривайте их холодной водой. Вы не почувствуете всей красоты, запаха, который там. завариваете их, ну, горячеватой, я бы сказала, водой. Такой, чтобы вот ну, немножко было горячевато пить. Потому что тогда... Когда вот дымок начинает идти, во-первых, обалденный запах, от одного запаха может, голова кружится, можно потерять рассудок. Ну, это очень вкусно просто, понимаете? Я без этих морсов просто жизни своей собственной сейчас пока не представляю. Они мне очень нравятся. Вот, и даже летом, даже летом, ну, если только ягоды, вы купите свежие и свежие съедите. Но дело в том, что в этих ягодах вы не съедите такого количества, которое вам надо. А вам будет нужно очень большое, ну, 2-3 килограмма вам надо ягод, черники съедать. Сразу хотя бы, чтобы получить хотя бы минимальную дозу того, что вы съедите. И то, сейчас вот очень многие говорят, что в связи с ухудшением экологической ситуации вообще на планете Земля, и яблоки, и ягоды, и все прочее, очень снизилось количество полезных веществ в этих вот продуктах, фруктах и так далее. Поэтому, конечно, вот такие биотехнологии, которые из огромного количества плодов выделяют именно нужное, совмещают их вот в этом вот пакетике, допустим, он представляет собой порошочек. Здесь вот такая штучка, она надрывается, ну вот вы видите, вот ее можно надрывать, тут же разделить и залить это горячеватой водой, можно горячей. Значит, ни в коем случае не заваривайте э, кипятком 100%, ну, вы прекрасно знаете, вы люди сейчас все грамотные. Я очень рада, что сейчас появляется и молодежь, я в свое время вот как-то нападала на молодежь, потому что вот это поколение пепси, тупоголовых вот этих вот, которых научили пить пепси и больше ничего, ну-ка пить растворитель себя саживать растворителя, потом они не знают, что делать со своей поджелудочной железой, с печенью. Сажают печень от этого растворителя. У нас, кстати, пепсикола 2 литра стоит прекрасно. Мы ванну очищаем, бамперы на машине. Чудесно. Хром в ванной блестит, просто блеск. Это я для любителей пепси говорю что, пожалуйста, если вы хотите, чтобы у вас желудок там точно так же блестел, то, пожалуйста, пейте дальше. Но учтите, что работать, если он будет так блестеть, работать он не будет. Вот, поэтому я стала пить вот это алоэ. Вот, и я еще тогда сомневалась, действительно ли это хороший такой, как бихелси препарат, вот как вот эти вот бихелси и, вы знаете, я убедилась, да, это действительно так, потому что я пила-пила буквально по 2-3 пакетика. Еще, NL International, чем хорошо, они дают хороший состав, они дают хорошую информацию на сайте по составу вот этих вот пакетиков. И когда я прочитала, я увидела, что в каждом пакетике, неважно, это смородина, это клюква, красная рябина там, или алоэ, там везде содержится витамин С. То есть, это иммуномодуляторы. И витамина С там содержится 120% суточной нормы. Всегда указывается на любых БАДах. Вот в Вижене тоже везде указывается. Вот либо на задней стороне упаковки, вот увижена, Либо вот дается витамин, допустим, какой-то. Сколько миллиграмм и сколько процентов от суточной нормы. Вот этот показатель вам очень важен. Вам не надо ходить ни к каким врачам. Вам все пишут процент суточной нормы. Так вот, вот в этом пакетике, вот в этом морсике 120 суточной нормы. <coughs> Пожалуйста, если вы боитесь пить 120 процентов, выпейте пол пакетика э, в один день, пол пакетика в другой день. Я, допустим, не боялась, я пила их как по три пакетика. Но как-то я вот думала, что думаю, думаю, а являя, хороший там витамин C нет? Он отличный иммуномодулятор, потому что в один прекрасный момент я допилась. Что произошло? Значит, когда я уже пила в три, по три пакетика в день, вот, я вечером чувствую, меня зазнобило. Ну, ладно, мы держим там дома. У нас вот прохладно, мы ни окна не открываем, чтобы вот из этой жары, из духоты, которая входишь, духоты, хоть можно было дома, прохладно, не используя ни вентиляторов, ничего, дома в прохладе посидеть. И вдруг я чувствую, что я начинаю, вы знаете, меня бьет страшный озноб. Очень сильный озноб. Думаю, что ж такое? Я легли спать, не могу. Меня колотит, зубы трясутся. И вот тут до меня дошло. Я переборщила с иммуномодулятором. Имуномодулятор стимульнул иммунную систему. Я проснулась 3 часа ночи и увидела красное лицо. Меня трясет эта зноба, я стала закутываться, я, одела, я сверху еще ватное одеяло, сверху одеяло еще ватное одеяло. Ну, согрелась, естественно, и, и потом, естественно, я перестала сделать, я перестала пить эти пакетики пока. Это было временная мера, потому что я поняла, что я передозировала витамина С. Вот такая, если у вас появляется вот такая реакция от вот таких пакетиков с витамином С, это говорит о том, что ваш иммунитет вполне в силе вас защитить. Поэтому, уважаемые э, люди, которые задают вопросы по факту того, что они ча часто простывают, часто вот это вот... Уважаемые товарищи, если у вас наблюдаются частые простуды, безусловно, да, безусловно, надо лечить э, свою это самое. Надо лечить те авточки, надо лечить... Но я, допустим, ничего не лечу. Я просто пью ему на модулятор, он срабатывает сам, и э, это самое, у меня, кстати, вот перед тем, как меня затрясло, я почему-то почувствовала, что я стала простывать очень часто. И сразу показываю вот этот препарат и планы, я по поводу него делала уже, делала видео. Значит, как только у вас засопел нос, как только у вас из носа потекло, единственное, чем у меня проявляется сейчас простудное заболевание, тем, что у меня начинает течь из носа, водопады. Никаких, ну плохих самочувствий нету, ничего. Течет из носа, я высморкаюсь, опять течет. Вы делаете очень просто. Берете на ват, накручиваете ватку на спичку. Я не покупаю китайские палочки, я не считаю нормальными, пока тратить деньги на вот эти все китайские палочки. Зачем, зачем это надо? Тем более там, ну это, я боюсь просто покупать эти палочки. И тоже чисто экономически не считаю нужным это все покупать. Вот, я просто капаю туда аккуратненько, прямо там пипеточка. Я сейчас вот покажу. Здесь вот раскручиваете. Так, здесь. Вот на спичечку здесь, вот прямо на нее вот так вот пипет, на пипеточку, если ватка там будет, на нее капаю вот эту капельку. Она растекается, потому что не надо очень много этого и плана. И обрабатываю планом. Через 15 минут ваше сопло течение прекращается. Через 15 минут воспаление слизистой уходит так, как будто его не было. Но дело в том, что я не страдаю сейчас ренитами, хренитами и так далее. Если вы страдаете хроническими ринитами, я вам вообще рекомендую почаще обрабатывать. Если у вас ну, есть очень серьезное воспаления рениты, обрабатывайте просто каждый час. Вот такой капелькой обрабатывайте каждый час. Причем этой капельки хватает на две ноздри. Обрабатывайте и там, и там. Я уже делала видео по Эйплану. Там даже целых два видео. Найдите мои лавхаки из аптеки и посмотрите эти видео по e-плану. Что это, где это и зачем это. Прекрасно снимает, великолепно действует на герпетическую инфекцию. Проверяли очень хорошо детям. Во-первых, он не болезненный, он ничего не дает абсолютно. И, значит, заживление вот этих авт идет практически мгновенно. Они очень быстро. Во-первых, он через 15 минут он обезболивает. Авты герпетические, они очень болезненные. И бедные детки, когда у них возникают эти жуткие стоматиты, а стоматиты у них могут возникать, уважаемые товарищи, после прививок. Вот эти прививки синтетические, которые придумали, чтобы якобы детей защищать от, это сам, от инфекций, уважаемые товарищи, очень много случаев, когда эти прививки являлись источниками для ребенка инфекции, иммунная система ребенка не справлялась с этой гадостью, и ребенок тем же самым полиумилитом переболевал у меня, Моя студентка, которая у меня потом, мы с ней потом разговаривали, и сына показывала мне, он переболел полиумилитом. Я тогда, когда вот говорили, что вот после прививки, я, как, я настолько свято верила, что прививки предотвращают. Вот на каких-то этапах они предотвращают это. Если иммунитет сильный, он справляется с этим, вырабатывает, свои, вырабатывает свой иммунитет. Опять же, прививки против гриппа вам говорят о том, что... Прививка против гриппа помогает. Запомните, вирус гриппа мутирует два раза в год. Мутирует, то есть уже совершенно другая структура вируса. Чтобы сделать одну прививку, необходимо четыре года. Объясните мне, пожалуйста, есть смысл вам капать эти прививки от гриппа? По-моему, вообще никакого. Если вы умные люди, а вы умные люди, если вы смотрите это видео, то вы прекрасно поймете, что вообще никаких способов. Поэтому ваши дети болеют часто только по одной причине. По причине прививок. Значит, когда вас заставляют делать прививки, есть такое понятие, как противопоказания. К прививке МАНТУ очень много противопоказаний сейчас. И поэтому сразу идите, ищите, читайте, выделяйте эти противопоказания и прямо под нос тем, кто вас заставляет вот эти прививки делать. Дальше, я понимаю, не принимают ни в сад, ни в школу без прививок, потому что заставляют. Для чего делают прививки? Специально делают население больным. Вы поймите, что этим, что нашим вот этим правительству, ему нужны больные люди для того, чтобы у фармконцернов были потребители. Для этого вам делаются прививки. Не для того. Послушайте, послушайте червонскую. Потому что когда были изобретены прививки от серьезных заболеваний, от ОСПы, количество с, с применением прививок, количество умерших от ОСПы увеличилось. Но это никто не стал говорить. Прививки, идеи прививок просто использовали. Для того, чтобы делать людей, детей больными. Ну-ка, ребенка уже в роддоме, уже прививают от 24 болезней. Вы, вот вы можете объяснить мне это? Зачем вот этой крохи, которая родилась, у которой еще вот ничего там в организме нету защиты, уже пиндюрят инфекцию на болей, на будущий наш потребитель? Вы понимаете, что вы делаете? Я не против синтетической медицины. Иногда, может быть, и не против прививок, если она нужна. Я помню, как-то сделала одну прививку от гриппа, и, вы знаете, мне действительно помогло, я нормально ходила как... А вот второй раз делала прививку от гриппа, я переболела. Но переболела не так тяжело, как должна была переболеть. Потому что я в то время уже пила Бихелси. У меня был Бихелси, я в то время пила Бихелси. Поэтому все ваши вот эти частые заболевания, запомните, герпетическая инфекция, это показатель низкого иммунитета у ребенка или у взрослого. Но у ребенка это вполне нормальный иммунитет только формируется, и он забит еще прививками. Да, и кстати, я не сказала, прививку можно делать инвитро, то есть это можно взять кровь ребенка, смешать это все в пробирке, посмотреть, если есть реакция, пожалуйста, инвитро тоже можно сдавать. Не калечьте своих детей, не калечьте. Есть такое понятие. Есть у нас, кстати, вот спасибо лаборатории инвитро. У меня даже вот получилось так, что у меня рядом с домом эта лаборатория. И у меня был момент, что действительно очень хорошо оказалось, что эта лаборатория оказалась рядом со мной. Вот. Но единственное, что я вас прошу, что не делайте вот эти вот обследования... Когда надо и когда не надо. Они бешено дорогие. Особенно обследование на гормоны я вообще перестала делать. Потому что, во-первых, вот на гормоны вот померите, сколько у вас йода в организме. Если вы принимаете нормальный БАТ с содержанием йода... Даже если у вас йод будет в организме вышедший, этот бат все равно нормализует. В нормальной дозе он окажет нормальное регулирующее влияние. Я говорю о свелтформе фирмы Vision. Я вообще этой фирме очень сильно верю, потому что молодец Дмитрий Буряк. В свое время он потерял здоровье, тоже благодаря. Он понял, что ничего дороже здоровья нет, и его надо беречь. А у нас все ходят по аптекам лечиться. И вот есть уже до такой степени уже чеканутые люди. Вот сама была, некая, сама была свидетелем. Вот она приходит, а что еще можно? И она за 2-3 тысячи, она будет по бабушкам, по дедушкам ходить лечиться. Уважаемые, если вы ходите по бабушкам, по дедушкам, то уже в таком случае пора сразу в могилу. Потому что, говорю, это все долечит вас до точки, до ручки. Вот. Есть самый замечательный препарат, который я всегда показываю, это Витом. У меня тройка. У меня тройка. Тройка вроде, э, ну, как бы он не иммуномодулятор, он идет э, как препарат для желудочно-кишечного тракта. Я его использую как иммуномодулятор. Это вообще, вот это и есть сапрофит. Он сладенький порошочек, очень вкусный. Животные его нормально кушают. Мы его, мы им пичкаем животных. Наши животные ничем не болеют никогда. Если они простывают, то у нас этот самый... Этот препарат очень хорошо оказывает влияние. Он сладкий. Если животное ослаблено, мы подобрали котика. Первое, чем я его напичкал, это прямо в сундалило целый пакет вот этого витома. Потому что он оказался сладкий. Он дал ему вот это питание. Котик был просто истощен. В результате того, что котика кормили вот этими кормами, вот этой гадостью, котик даже не мог, не понимал, как это есть с мяса. И, наконец-таки, мы его приучили. Единственное, что у него началось, он начал понимать, что нужно кушать с рыбы, а после рыбы уже перешел на кости, перешел на мясо, с вареного мяса, он даже не мог переносить в сырое мясо. Он, мы только вареное ему давали, но потом дали ему специальный препарат, тот же общий препарат, не только для, который нормализовал ему функцию. Одна шестая часть таблетки, все, нам больше ничего не понадобилось. Котик был ослаблен, потому что ничего есть не мог. Его кормили вот этой дрянью, вот этими кормами. Приучили к кормам и больше ни к чему. И вот мы тоже котика вытаскивали вот этим, поэтому я говорю, это все средства иммуномодуляторы, как для животных, так и для, для людей. Витамин С полезен, как животным, так. Ну, вопрос в дозировке. Поэтому, если вы часто болеете, если у вас какие-то показатели крови, а тем более, если манифестируют проявление температуры субфибрильной, это говорит о том, у вас дает себя знать ваш иммунитет. Вам нужен иммуномодулятор, пакетик иммуномодулятора. Но ну, просто э, перебор иммуномодулятора будет, будет тогда, когда у вас начнет повышаться температура. Я ела свой бихелс до тех пор, пока у меня каждый вечер не стала поднимать температуру 39,5. И она не опускается. Ну, просто сильно работал иммунитет. Иммунитет работает в полной силу, когда он поднимает температуру 39,5, выше 39 температура, погибают все патогенные. Э, Вся патогенная флора в организме человека, животного, в любом живом организме. Выше вот 39. До 39 это без бестолкомороз. То есть здесь надо либо идти в баню искусственно поднимать температуру тела, либо выпить пару-тройку иммуномодулятора. Причем не торопитесь иммуномодулятора. Я очень люблю пить утром, встать, выпить натощак. Очень мне нравится, очень я довольна, очень хорошо идет. Вот. особенно в вот этот европейский стандарт рассасывал натощак вот очень хорошо еще иммуномодуляторы, допустим у вас идет лечение пульпитного зуба, периодонтитного зуба я это использовала на Бихелсе я давала своим пациентам 10 штук они у меня покупали европейский стандарт он там по 10 штук расфасован в пластиковых баночках вот таких в пластиковых я им продавала по 10 штук и говорила утром натощак ну по два-три дня. Я любила три дня. Три дня и после трех дней начинаем лечить ваш зуб. Ни один зуб не удален. До сих пор уже 10 лет прошло после лечения. Ни один зуб. Все стоят. У меня э, куча гранулемных зубов, которые я уже не доберусь до этих гранулем ничего. Иммуномодуляторы регулярно. Все. И э, у меня вот как-то было. Я очень любила Detox Vision, но он э, является, ну как бы вот это универсальный антибиотик. Вот, я очень его любила, и вот когда у меня начинал болеть вот этот зуб с гранулёмами на двух корнях, он двухкорневой, семерка, с гранулемами, я вот этот детокс и таблеточку ципрофлоксоцин. Очень люблю антибиотик ципрофлоксоцин. Я еще раз говорю, я не против синтетических а оптичных средств, но по сравнению с этими самыми, с натуральными средствами, конечно, они очень сильно проигрывают, хотя некоторые средства очень сильные есть. Я помню, вот когда-то у меня было такое, у меня пошел фурункулез, я была еще подростком, и, но ну, мама-то была врач, и у меня пошел фурункулез, мы не знали, что делать, фурункул за фурункулами. Вы знаете, это точно так же говорит о том, что у ребенка снижен иммунитет. А я как раз была, вот нам прививки делали это самое и иммунитет вот пострадал и мне под большим секретом привезли иммуноглобулин какой-то я не помню со станции переливания крови из крови уже выделяли вот эти иммуноглобулины но еще раз объясняю, можно пользоваться синтетическими средствами безусловно но нужен грамотный врач нужна грамотная дозировка нужен контроль анализами то есть это страшный геморрой. Если вы готовы на все это, если вам не жаль времени на походы, не жаль денег на все эти анализы, потому что анализ до, анализ после, что-то вдруг случилось, пошло, не пошло, как повлияло, анализы потом, через некоторое время, чтобы посмотреть, что с вашей иммунной системой, я считаю, что овчинка выделки совершенно не стоит. Гораздо проще в Энель купить вот эти морсы и получать страшное удовольствие, Витом тоже вкусненький, он тоже, но витом, если поберется пакетик, разрывается и высыпается на натощак в ротик и рассасывается, он сладкий порошок, вот единственное, что, ну почему-то я вот ну, не могла проглотить, вот, ну слишком много сладости, я маленький, маленькой водичкой запивала и потом вот оставляла это все во рту, потому что это сапрофит, который... Собачки, кошечки, когда болеют, они бегут есть травку не потому, что они ищут витаминчики, а потому, что на травке содержатся вот эти сапрофитики. А этих сапрофитиков, благодаря нашим правителям, которые устроили экологическую катастрофу фактически на земле, сейчас уже нет. И мне просто жаль бродячих животных, мне жаль вот этих собачек. И всего уже мало того, что жестокое отношение у нас вот сейчас почему-то стали кошки пропадать. Ну вот не дай бог я найду эту гадину. Сразу предупреждаю. Не дай бог, я его найду. Вот, поэтому вот таким образом применяются иммуномодуляторы. Применять синтетические модуляторы или натуральные иммуномодуляторы – это ваше дело. Хотите вылечиться и бегать, и тратить на это все огромные деньги, а самое главное – время, и не уделять его своим любимым, близким, родным, своим животным, своему дому, вот, любимой работе, любимому делу, любимой семье – я, я считаю, что деньги, конечно, не стоит того, чтобы им уделять особое внимание. Деньги должны идти, это как бы как сопутствующий товар. В основном должны идти рядом другие ценности. К сожалению, у нас поставлены сейчас ценности, самые приоритетные идут деньги. Без денег, конечно, у нас поставлено так, что без денег ты никуда не денешься, ты ничего не сделаешь. Но, уважаемые товарищи, все зависит только от нас. Будем мы себя любить и других любить, будет все в порядке. Если будем относиться к другим, как к скотам, то и к себе будем получать точно такое же отношение. Так что я завершаю свою лекцию. Я очень рада, я долго думала делать вот это второе видео или не делать, я очень рада, что я его сделала по применению иммуномодуляторов, потому что идут вопросы, идут, идут, нескончаемо сейчас идут вопросы, то в субфибрильная температуре, то постоянно выскакивает инфекция, чем лечить не знаем, врачи разводят руками, ничем, иммуномодуляторами. Натуральными иммуномодуляторами. Купить эту упаковочку Enel или заказать b -Healthy. Еще есть иммуномодуляторы натуральные. MLM, сетевые компании молодцы. Вы знаете, вот, кстати, я нашла совершенно потрясающее видео сейчас. Ребята делают видео по поводу ну, вот, сетевого маркетинга. вот спасибо им, они мне объяснили. Правда, видео делает, идет на одном мате. Но вы знаете, что если я сейчас найду, я это видео себе сохранила. Если я найду, я под этим видео обязательно поставлю. Потому что они как раз и говорят, чего в сетевых компаниях надо опасаться больше. Обман и завышенные цены. За счет чего? За счет того, что ты должен продавать это другому если ты продаешь другому то туда там получается практически бесплатно но если ты не собираешься как будто вы не обманываете продукция действительно хорошая обманывает сама система продажи то есть вас заставляют сочинять вот эти вот что вы такие успешные вы будете вот если ты будешь кому-то продавать покупать ты будешь бриллиантовым директором и так далее бриллиантовыми директорами становятся лжецы и обманщики понимаете именно они умеют обманывать. Я вот очень хорошо помню, никак не, не могла понять, почему нас приглашают на все вот эти лекции и учат, каким образом затаскивать людей вот специально, вот какие-то обманные такие моменты. Бриллиантовые директоры – это лжецы. Это люди, которые умеют врать, притворяться, вешать лапшу на уши. Но продукт очень хороший. Мне жаль, что хорошая продукция – попадает вот под такую систему распространения. Не верьте ничему, просто решите для себя, будете вы кому-то лапшу на уши вешать, или, и, к сожалению, к сожалению, когда людям начинаешь объяснять, что вот этот препарат, вы мне, будете, вы мне будете сейчас БАДы пред предлагать, да, я буду предлагать тебе лечение, и я тебе объясню почему. но ну, вот, понимаете, гораздо больше, вот у меня, кстати, было такое, гораздо больше они слушают тех, вот этих лохов, которые умеют продавать БАДы, но совершенно не слушают врача, который говорит им о том, что надо пить, для чего этот БАД, как, где, зачем. И учитывая то, что вот, даже вот эти товарищи, которые продают сетевики, крутые сетевики, которые там имеют миллионы за то, что они научились, наблатыкались языками, а uh, uh, Мне как-то вот было, я говорю, знаешь, или купила себе масло расторопшее. Кстати, сделаю по поводу него вывод. Что ты, будь осторожна, из-за него столько людей попало в больницу. Я обязательно сделаю видео по поводу масла расторопшей и, об и объясню, почему столько лохов попало в больницу. Всего вам хорошего, будьте здоровы и не забывайте про иммуномодуляторы. Синтетические, натуральные, это уже ваша забота.